У рамках програми Діти Авдіївки благодійний фонд об'єднання світових культур привез дітлахам з солодощі. Також навчальні заклади отримали меблі та миючі засоби. Враження у день святого Миколая збирала Наталя Поколенко кто приносит нам подарунки. Кто целый риг э, сухоняна слушается, э, он дает подарунки, а кто видит узинку. У День Святого Миколая благодійний фонд об'єднання світових культур знову приїхав до Авдіївки. Це вже не перша поездка, и до неї також готувалися, аби кожна дитина у місті отримала подарунок. «Всего вышло 1862 подарка, что равняется количеству детей, которые на данный момент находятся в городе Авдіївки. Удобнее всего было распределять по учебным учреждениям, так как это гарантия того, что каждому ребенку будет подарочек к Дню Святого Николая». Дети від души радили солодощам и говорили про те, что в дом под подушку вони теж нашли подарунки. Когда я ехал в садик, мне под подушкой была конфета. Святой Миколай подарил лиз... лизинку. Шоколадка, песедка. Кину большой. Не принес мне сундуки Пеппа. Он принес мне орешкой. Орешковый конфет принес. Я хочу себе новую кофту и штаны новые. А на меня пусть не тратится. Крім цього, навчальні заклади міста від благодійників отримали миючі засоби. А шостій школи ще й пощастило з новими партами і стільцями. Старим тут було понад 50 років. Прежні парти у нас не менялись, наверное, со дня основания школы 1962 года. Очень много парт стоит еще с тех времен. Конечно, они поддерживались, крашивались, но наши дети, родители под коллектив очень конечно, рады такому подарку новогоднему. Это самая большая школа в городе, школа номер 6, и поэтому начали обновление с нее, привезли три комплекта парт новых, заказали. Это первые шаги, скажем так, планируется еще, и в следующем будут другие школы. Это все в порядке очереди. Учни тоже зародили новым меблем. 48 парт уже поставили у трех классах шестой школы. Эти парты гораздо красивее и регулируются. «Новая, ну, конечно, хорошо, но тогда скамейки не буду. Я привыкла просто в эм, портфель Цього дня приїхали до каждого садочка, аби привітати малечу. У дошкільному закладі номер три – чебурашка з плячим діткам. Цукерки поклали під подушку. Наталя Поколенко, Андрій Резніков. До тебе.